Виктория спрашивает, почему женщину не пускают в храм в брюках и с непокрытой головой? Но ну, это старая история. Самое очевидное и самое простое объяснение – это то, что в авраамической традиции женщина считается не просто нечистым существом, а существом, возбуждающим похоть. Обтягивающие брюки и длинные непокрытые волосы возбуждают окружающих мужчин. В этот момент они, конечно, не могут думать о боге, они думают, черт о чем. Поскольку эта религия пришла к нам с юга, где уровень либидо у э, живущих там, в разы превышает уровень либидо северных народов, для них эта проблема оказалась просто неразрешимой, они со своим либидо справляться не умеют. Ну, не умеют, вот, поэтому из иудаизма это переползло в христианство, в мусульманстве оно там было изначально и вошло уже, что называется, в традицию, впоследствии как бы обросло определенными оккультными вещами. Покрытая голова позволяет как бы ритуально закрыть родничок, и э, женщина, заходящая в храм, как бы говорит, я не хочу ничего непосредственно для себя, то есть я не прошу этой связи с Богом, да, я вот... Вот такая вся, не простоволосая, не, не открытая, вся закрытая, со всех сторон, согласно культуре. Но в основном это, конечно, связано именно с культурой сексуального возбуждения, которая, к, к величайшему сожалению, оказалась ну, абсолютно непреодолимой для тех, кто устанавливал эти правила, связанные с а, правилами ношения одежды. Без комментариев. Дальше.